Сегодня посылка. Дети собираются в школу. Заказали мы им рюкзаки для первого класса. Посмотрим, что они себе представляют. Поехали. Распаковывай. Стоило. Надо рюкзака. Может быть стоили. 1600 рублей. И параллельно, вот еще покажу такие мешки для сменки. 73 рубля стоят. но очень красивые. Кстати, там будут рюкзаки тоже с мячиками. 73 рубля стоит такой рюкзачок. Такой мешочек. Глава нехорошая, он не промокает. По всякому можно увертеть. Но я, в принципе, уже делал распаковку. Это я одновременно, чтобы показать вместе с, меш... э -э -с рюкзаками, с этими. Давай. Немножко осталось. Ребенок сам. Так, все, доставай один. Рюкзак. Там. Сейчас, сначала вот это. Ого, тут какие-то подарки. Тут подарок. Насколько я понял, так, сейчас покажу. Так. Нам дали такие тоже мешочки для сминки. И вот у нас такие. Где вам больше нравится? Вот с чудиками. С и, о, с мечиками лучше оказались. Вот такие. Такие же точно самые. Не знаю, сколько они промокаемые и непромокаемые. Вот такой у вот вас аромат. Ружаки. Так. Клевые. доставай рюкзак. А как? Вот, смотри, как Давай, вот здесь. вот. вот. Дай сюда. Сейчас его... А... Ну да, в школу ходить Они такие... Так сказать. Не очень тяжелые, легенькие. Тут удобная спинка. Самое главное, что удобная спинка. И здесь вот Ну я пошел играть, ладно. Пока. Да, такая штучка Или как... Наплечники они Такие жесткие Пупырышки 4 Сколько у нас тут отсеков Сейчас я полностью Первый отсек Тут в отсеке Место для Не знаю, вот тут одно место Потом для Вот ручек с карандашами Раз, два, три Тут ластик можно положить Это что-то Потом, что мы тут еще имеем? Не... Боковые карманы. А, я полагаю, там для всяких напитков. Ну, тут тоже самое. Два боковых кармана. Так, дети разбежались. Они там только сегодня приехали. Они Или захотели в Майнкрафт поиграть. Давно они были без игр. Тут тоже. Он самый большой отсек для книг. Сетка и тут. И еще маленький... Я думаю, для тетрадей Каран для первоклассников Сейчас я На ком-нибудь по и покажу, как это выглядит Тут написано Прекрасная сумка Жасмин старт Не знаю, что к чему тут Потом, что у нас тут еще есть угу. Это вон так вот Складывается, что ли Странно ну, не буду экспериментировать. По-моему, очень достойный рюкзачок для первоклассников. Самое то. Здесь у нас еще что есть. Какой-то, не знаю, зачем это. А, вот тут еще у нас есть отсек. Ну, тут небольшой. <с> для сигарет мира. Так, то, что тут дети, родители <с> Здесь не будут, он такой засекреченный. Ну, и тут регулировка. Сейчас покажу, как это будет выглядеть на ребенка поймай готово да. ну вот он так висит на ребенке в принципе вот да под одноклассника он очень здоров первоклассника О! думаю класс до третьего проходим Снимать? если не больше да тут еще можно отрегулировать будет но это потом все а ага, тут что зачем ну но...